Ну и пять, пять. Девки. Неподвижно. Уж. Yeah, I love deep Ну типа где-то, там где-то, там ну не дел. Угу. Mm -hmm. Ah lazy Shalom. Shalomba. Oh, leiji. Shalom. Ну, поздно. Ну, пока, дети. Ja, yeah. oh, <movien felses> Не пойму, подожди. Не не пойму, не пойму, не не не